Сегодня 2 сентября 2016 год. Мы находимся с вами, товарищи, на стадионе около школы номер 13 города Кунгура. Идет кросс. Сейчас побегут вторые классы. Второй А, второй Б и второй В. Я нахожусь на этой точке для того, чтобы заснять, как дети соревнуются и для истории школы, для истории страны, для истории мира. это все. И вот я внезапно увидела по полю несут раненого. Это оказывается старшеклассники тоже проходят туристические какие-то соревнования. Что-то они его неторопливо несут. Что, совсем скончался? Что-то вы не шибко-то торопитесь, товарищи санитары. Скончался ваш клиент, наверное. Мой класс, любимый второй Б. Готовится к старту. Соревнование проходит при участии нескольких физруков. Вот один, один физрук на... здесь, Василий Сергеевич. Он сейчас флажком красным покажет. Нет, там другой кто-то показал. И теперь на старт. Внимание, марш, побежали. Это пошла группа тройка из второго Б-класса. Я стою в центре стадиона и за ними наблюдаю как они преодолевают эту трассу сколько метров я не знаю честно говоря потом спрошу Так, а никто не болеет никто не кричит никто не кричит молодец давай шире шаг прибавляем быстрее Так, сейчас покажут красный флажок, пришли, все живы, все здоровы, мелькнет красный флажок, ждем флажок, ага, флажок мелькнул, и здесь вторая тройка на старт, внимание, марш, это бежит на чтоля! Толя, вперед, шире шаг, молодец, Толя, умница! Давай, Анатолий, шире шаг, всех их уложи на две лопатки, всех сделаем, молодец! Толя, молодец, умничка, молодец, ты не зря сегодня кросс-роллы делал. Умница, Толя, вперед, давай, давай, давай, Толя, давай! Давай, Толя, молодец, ура! Прямо, Толя, Куда-то свернул по дорожке. Давай, Толя, молодец, умница, ура! О, всех победил. Ой, аж я устала вся. Аж горло сорвала. Ой, Толя, молодец, отлично, ставлю тебе, независимо от того, что они там тебе поставят. Ты лучший, Анатолий! Ой, тут уже другие бегут. давайте. Ой, да там еще один бежит. Ой, какой. Скорейший шире шаг. Давай, прибавляй. Так, и где-то? Тут, тут, я тормознула тут. Столиком-то за... увлеклась. О, Галина Леонидовна. Ночками, ручками, кулачками помогает. Так, следующая тройка. Еще на старте стоит. Еще на старте стоит троечка следующая. И никто флажком не машет. Сейчас, следующая тройка побежит. Одну секунду, одну минуту. что там они записывают пока. Результаты. А, нет, бегут кто-то. Вон девочки бегут. А я нарезаю. Ой, господи. Ну и комментатор увлеклась. Совсем увлеклась. Давай, догоняй, шире шаг. Прибавляй ходу. Мало каша, что ли ел? Шире шаг. Ой, там еще одна тройка бежит, девочки пошли, девочки в красном, группа двое в серых, одна в красном купальнике вырвалась вперед, Шерешак, молодец, давай, давай, молодец, Шерешак, всех сделать надо, всех, так, молодцы, девчонки, молодцы, отлично, всем пятерки ставлю. Галина Леонидовна там тоже кричит, глотко сорвывает. Ох, мелкие девочки, побежали по росту, по весу. Молодец, одна в белой в футболке. Ух, как красиво бежит грудь вперед. Молодец, не знаю, как зовут, но бежит лучше всех. Хоть немножко отстала, но техника бега у нее. Прямо на Олимпиаду пойдет быстрейший шаг. Девочки, молодца, молодца. Молодца! Лучше всех бежите, лучше всех бежите! Ой, какая умничка, ой, какая молодец, ой, какие девочки хорошие! Догоняй, скорее, догоняй, умничка, давай, давай, догоняй! Ох, молодцы, девчонки, ой, молодцы, там уже парни бегут, я уже что-то... Ох, они, троечка у них, разгорается борьба страстная за первое место среди вторых классов. Есть среди мальчиков и девочек, ух, как бегут, а тут туристы в палатках валяются... Быстрее, шире шаг, дышим ровненько, выше коленки, давайте отжимаемся быстрее, молодцы, молодцы, пацаны, молодцы, Кирюшка уже бежит, так это второй В уже пошел, сейчас Максим где-то побежит, это уже второй В бежит, ой, ой, сейчас Максим стартует, я вижу его желтые полоски на рукавах, сейчас Максим стартует, так, внимание, марш, побежал Максим, Максим, Максим. Максим, молодец, давай, не сдавайся, держись, Лёшка сейчас тебя перегонит, точно, Максим, не сдавайся, молодец, сделай всех, Максим, всех сделай, сделай всех, ты чё ему ноги подставляешь, я тебе сейчас, Максим, он ему ножки подставляет, ведь бежит за ним среду. Эх, они опять. Так, кто-то еще со второго В? Или что? Вон второй В еще. Ага, вторая троица, второго В. Девочки бегут. Первая бежит в розовой бейсболке. Молодец! Какая розовая бейсболка! Молодец! Бежим, ноги выше, шире руками. Размахиваемся, девочки. Молодца! Давай скорее, Злата, шире шаг. Молодец! Молодцы! Так, кто там еще? Наши, не наши, не знаю. Кто еще здесь? Вот это еще из нашего, по-моему. На старт марш. А что это одна девчонка, два пацана? И девчонка, молодец, она все сделала. Ох, какая шустренькая в белой шапочке. Какая... А, парни. Вообще отстали от нее все. Все отстали. Ох, молодцы! Да, а это что? Третий класс, что ли? Нет. Молодцы, быстрее, давайте, скорее, Шерешок! Вы уже третий класс, да? Ага. Второй, второй В, что ли? Там еще парни бегут. Я все запуталась. Нет, это второй В. Ты первый прибежал, да? Иди к учительнице. Делай упражнения на дыхание. Знаешь такие, нет? Сейчас отстану. А тут тренируется достойная смена, спортивная, военные защитники будущие наши. Как приятно смотреть на парней. Максим туда, лезь, Максим, что что туда. Максим, туда не лезь или ты что хочешь? Не лезь туда. Помнишь, тогда мы были на соревнованиях, ты залез наверх и боялся слезть, Помнишь? Да, ты давай бы... На этом уровне давай только. Выше туда не лезь. Я не разрешаю. Покажи Алёше, как подниматься. А то он тоже хочет так научиться. Ну, как ты поднимался. Я вот туда Можно погнать. О, Алексей, молодец. Не поднимается поднимая кастрюлю а просто... а вот что значит да. ходить в спортивную секцию есть разница 3, 2, ух ты какой ловкий слушай я вообще в шоке вся Получается, Алексей? Да, да. Молодец. Ну-ка еще раз сделай, Максим, я что-то не уловила. Это ну как больно. ты? Ну еще раз попробуй. Больно, больно, больно, да? Ну ладно, да не делай.